друзья посмотрите какая красота в небе сколько шаров сегодня прекрасная погода 6 января нет ветра и такая красота у нас вот в городе даже их посчитать невозможно вот один немножко в стороне и вот они парят в воздухе практически не двигаясь но все равно потихонечку вот видно что они перемещаются красотища это какая в небе! Медленно, медленно двигаются воздушные шарики. Красотища! С Новым годом! Еще один выплывает так медленно, красиво! Такое ощущение, что шары еще сейчас будут взмывать воздух, потому что шум. Поддувает их. Вот этот шар, который сейчас тоже один из последних. Вот он, воздух, поднялся. И вот его тоже поддувает. Воздух такой специфический звук такой. Ну какая красота! Вот тебе, друзья, Рождество. новогодняя Москва ВДНХ. Обратите внимание, как тут красиво, народу много, елки искусственные, ну и, конечно же, уже традиционно стало каток на ВДНХ. То есть народ стоит на каток. Сейчас я вам покажу его, друзья. Каток на ВДНХ. Обратите внимание, сколько народа. Люди катаются, здорово-то какая. Вообще. Замечательно. У всех новогоднее настроение, морозец, музыка. Одним словом, все на каток на ВДНХ. Всех я призываю. Прийти, приезжая, да, И чтобы захватить там это. 42. самолетик як-42 мне вот тут подсказывают люди которые знают ну летчики ага Начало года дарит нам уникальную возможность встречи и общения с нашими друзьями, родными и близкими. Эти встречи всегда повышают новогоднее настроение и дают возможность отдохнуть от наших ежедневных проблем, работы и получить заряд незабываемого позитива и бодрости. Так произошло и в этот раз. Мне подарили замечательную новогоднюю елочку, которая стояла у нас на столе весь этот вечер. Ну, а что подарили другим, давайте послушаем сейчас. вот такого пингвинчика сейчас вам покажу вот в такой упаковочке пингвинчик. это у нас получается банка для печенья сейчас я ее достану вам покажу вы уж точно а знаете что это да что это пингвинчик что уже точно да, Такая новогодняя Нет! тема, новогодняя Нет! тема. Нет! Нет! Тебе нравится? Очень тебе понравилось, круто. Банки для печений для конфет для всего можно вот Как же нам подарили э, подставка для чайных пакетиков, очень нужная вещь, знаете, когда э, чай завариваешь и там э, не хочешь лазить куда-то, э, чай и то есть у тебя вся тарелочка будет, чтобы туда чайный пакетик положить, очень. Крутая да, интересная вещь. Мне понравилось. Спасибо всем. До свидания. С Новым годом. Смотрите, солнце замечательное. Да, кто там пищит? Кто там волнуется? Нет, не больно будет, все будет хорошо, все под контролем. Где там наш герой? Где там наш герой? Прививку получилась, кольнула, он даже не дернулся ни звук и не сдал, а потом уже, это, когда уже она почти все ввела, он дернулся. Вот угу. тем маленький, сладенький наш. Болеть теперь не будешь. Ни... Болеть теперь не будешь. Леончик. Кто а сколько надо делать за их Ой, через три-четыре недели еще один. И потом, после смены зубов от бешенства. Какой красивый. Это кто такой рыжик у нас вот? А, торчащие вот сумки. Грилео. Это что за рыжик такой? Тык и нету, куку. -ку. Играем в прятки, называется, всю дорогу. Леончик, все, все. Теперь у нас вот такая книжка. серьезная паспорт, надо сказать. Так что мы гражданин теперь. Полноценный гражданин России. Международный ветеринарный паспорт для кошек. Вот так вот. Заехали в KFC. Факция такой изумительный наборище. Я даже не ожидала. Чего только нет. Картошечка. со всеми прошедшими праздниками января. Берегите себя, будьте здоровы, берегите своих близких. Это самое главное сейчас.